Вы смотрите информационную программу международного общественного движения «Change the World Together» с News. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Ноды в публичном доступе после карантина. Преимущества и подробности в обзоре. Конференции, автопробег, благотворительность, репортаж из города Сочи и Абхазии. Реклама призм в лифтах Москвы и другие события в обзоре новостей сообщества. Об этих и других событиях подробнее расскажем уже через несколько секунд. Переезд окончен. После карантина были выложены в общий доступ ноды. В деталях разбирался наш корреспондент. Призм 1.9.17. Новое ядро, новый блокчейн, новый призм. Что нового? Снижение уровней иерархии с 888 до 88. Полная ревизация кода, рефакторинг и очистка. Значительно снизился уровень использования диска. Невероятная скорость загрузки блокчейна. Оптимизированный алгоритм проверки блока. Оптимизированный алгоритм проверки транзакций. Более быстрое вычисление суммы иерархии. Значительно повышена скорость выполнения операций по выталкиванию блоков для переключения форков. Теперь поддерживает Discovery Arial по умолчанию. Теперь поддерживает лояльность. Исправлена ошибка прерывистой синхронизации через WebStockets. Исправлена ошибка двойной обрезки базы данных. Исправлена ошибка ошибочное добавление пира в черный список. Исправлена ошибка невозможно форжить сейчас. Исправлена ошибка блокчейн скачивается, в то время как блокчейн полностью загружен. Исправлена ошибка UPnP Stockets. Исправлена ошибка «Пустое окно кошелька». Исправлена ошибка «Парсинга байтов транзакции». Исправлена ошибка «Stack of Exemption at GDI Исправлена ошибка «Arial не запускается из Dexter Replication на последней версии OSX Prism User-Friendly Online Wallet 1.9.17. Новый алгоритм генерации пароля. Браузер пользователя генерирует цепочку случайных чисел, используя CryptoJS. Безопасная случайность. Сервер, основанный на современном процессе Intel, генерирует цепочку чисел Intel RD Rank. Пользовательский браузер объединяет числовые цепочки в составное случайное число. Пользовательский браузер генерирует пароль, используя составное случайное число, исключение сохранения парольной фразы с использованием реализации веб-браузера. Призм утилиты 1.9.17, нативный пакет приложений для Mac OS, новые лаунчеры для Windows, архитектурно независимые, добавлен редактор настроек PRISM для macOS и Windows. Переработан и оптимизирован интерфейс приложения рабочего стола, веб-приложения, Mac OS, Windows и веб-интерфейс. Добавлены нативные сборки Arial для Mac OS и Windows. В обновленной ноде присутствуют три функции. Первое – forging. Forging – это процесс создания блоков в блокчейне. Поддержка работоспособности системы. Форджеры за эту работу получают комиссию сети от всех транзакций, которые произошли в конкретном блоке, созданном конкретной нодой. Положительный баланс, дающий возможность совершать форджинг тысячу монет призы. Второе. Дискавери-призов. Для активных участников проекта этот инструмент теперь реализован в самой ноде. Представляет, как и ранее, полноценный анализ вашей команды. Ваш баланс, процент парамайнинга, общее количество монет ваших последователей, все связи между вашим кошельком и кошельками последователей, все данные о балансе и проценте парамайнинга ваших пользователей Кроме того, в Discovery на обновленных нодах реализована концепция «Призм «PRISM внутри Призма». Вы можете видеть, кто является гуру относительно вашего кошелька. Гуру – это кошелек, с которого вы получили в процентном соотношении большее количество монет от общего баланса вашего кошелька. То есть, гуру становится тем человеком, пунктом обмена, кто может, во-первых, продать вам монеты «Призм» по фиксированному курсу, а также выкупить у вас монеты «Призм» обратно, по фиксированному курсу. При этом неважно являетесь ли гуру площадкой обменником или это простой пользователь который решил заниматься обменом призм такой человек-команда, по сути, запускает свой собственный проект «Призм» внутри «Призм», устанавливая собственные правила участия и собственный фиксированный курс на покупку и продажу «Призм». Неважно, какой курс «Призм» в этот момент на рынке. Пользователь «Призм», в свою очередь, используя инструмент Discovery, всегда знает, кто для него в данный момент является таким пунктом обмена гуру, а также где и по какому курсу в данный момент можно купить, продать «Призм». По сути, эта концепция позволяет абсолютно любому участнику системы иметь свой собственный токен на основе блокчейна PRISM и развивать его независимым образом в рамках своего комьюнити. 3. Мессенджер PRISM. Мессенджер находится в стадии активной разработки. Сегодня доступна отправка сообщений при переводе монет. Сообщения имеют защиту, превосходящую защиту в известном мессенджере Telegram. Перейдем к процессу установки. Сначала скачайте файл установки Java на компьютер и установите программу на ваш компьютер. После этого введите в адресное поле браузера prism.space. Это переведет вас на аккаунт Prism на независимой платформе GitHub, где публикуются проекты с открытой архитектурой. Здесь помимо ссылок на исходный код Prism, ссылки на онлайн кошелек, клиентский кошелек, Android приложение. Вы можете скачать инсталлятор ноды Prism для Windows. После скачивания и установки, что не займет у вас и 5 минут, запустите ноду Призм. Вам необходимо заполнить таблицу. IP-адрес. Поле, необходимое для заполнения тем, кто планирует осуществлять форджинг. Вводится внешний статический IP. Произвольное название ноды латиницей будет видно в списке пиров. В столбце «Platform» заполняется опционально. Приватная или публичная нота. Приватная нода только скачивает блоки, но ничего не отдает. Публичная скачивает и отдает блоки. По умолчанию ставим галочку, если планируем запустить форджинг. Enable IP Service on 9976 включает IP-сервер и веб-кошелек. По умолчанию оставляем. Admin Password – пароль для изменения настроек ноды. Вы можете создать свой уникальный пароль администратора. Заполняется опционально, если планируется изменение настроек ноды в будущем. Launch Dexter Application включает и запускает Desktop приложение. Оставляем галочку по умолчанию. Default Account. Адрес кошелька Prism заполняется опционально. Save and Start Prism Crew. Сохранить и запустить ноду. Нажимаете для запуска ноды. После входа в ноду Prism необходимо дождаться 100% синхронизации блокчейна. Важно! Если вы не планируете форжить блоки и будете скачивать ноду только для использования Discovery или мессенджера, то при первой установке ноды можно сразу нажать кнопку Save and Start Prism Crew. Материальную помощь в размере 1000 призм получили невнимательные пользователи. Мошенники фишингом и прочими способами выманивали у невнимательных, а в некоторых случаях просто халатных пользователей, монеты призм. Подчеркнем, что взломать кошельки невозможно, а опустошить их можно исключительно в том случае, если сам пользователь по невнимательности не передаст пользователю мошенникам свою парольную фразу. Еще раз подчеркиваем важность финансовой аккуратности и обеспечения безопасности. Не покупайте монеты призм в количестве более тысячи в одни руки. Пострадавших, которые получили данную компенсацию, оказалось более 90% всех пользователей. Будьте более внимательны и сознательны. Более такая финансовая призм помощь оказываться не будет. Букет добра. Благотворительная акция с таким названием прошла в городах Сочи и Ставрополь. Ребята дарили учителям на День знаний 1 сентября нарисованные букеты, а деньги, которые потратили бы на живые цветы, были переданы тем, кому они более нужнее. Детали далее. Благотворительная акция «Букет добра» прошла в городе Сочи. Участие в ней приняли несколько сотен учеников. Ко Дню знаний 1 сентября дети рисовали букеты и дарили эти рисунки преподавателям вместо букетов из живых цветов. А деньги, которые должны были быть потрачены на цветы, были перечислены на счет благотворительного фонда «Линия жизни». Лидеры призм-сообщества в регионе отмечают, что в планах было провести акцию только на территории Большого Сочи, но внезапно подключилась и Ставрополья. Представители сообщества «Призм» выступили спонсорами мероприятия. Всем участникам вручены памятные призы, брендированные чашки с логотипом «Призм». Сейчас идет заключительный этап акции, привлечены преподаватели из художественной школы, которые выберут трех победителей. За главные места конкурсантов ждут еще три приза от «Призм», которые они получат уже на этой неделе. В планах также отправить на Ставрополье представителя «Призм», который вручит участникам памятные призы и благотворительное письмо руководителю класса. Прошел в регионе и автопробег с целью закрепления позитивного имиджа и еще большей популяризации передовой криптовалюты PRISM. Лидеры Призм в регионе отмечают, что передовая криптовалюта обретает все большую популярность и сейчас пользуются активной и очень серьезной поддержкой бизнеса. За монеты PRISM в Сочи можно приобрести практически все, от таких услуг, как стрижка или маникюр, до покупки недвижимости. А еще очень запросто можно призм коинами расплатиться в ресторане или автосалоне. Также в городе Сочи состоялась конференция, организованная лидерами Призм в регионе. Они представляли программу PRISM Turbo – проект регионального сообщества, который позволяет получать дополнительные партнерские вознаграждения от работы команды. Команда из Сочи также сообщает о запуске обменника с фиксированным курсом на уровне 1 доллара. Прошла также конференция и в Абхазии, которую можно назвать своеобразным курсом молодого бойца. Организаторы подробно объяснили присутствующим, что такое криптовалюта в целом, а также чем передовая криптовалюта призм выгодно отличается от остальных. Криптомир продолжает развитие то во имя, то вопреки американским горкам цен и госрегулированию. Подробности в традиционном обзоре. Множество людей во всем мире сегодня понимают, что существующая мировая финансовая система неэффективна. По сути, данная система, которая базируется на долларе США, является мошеннической финансовой пирамидой. А простые люди являются жертвами этого мошенничества. И весь мир ищет альтернативу этой системе, чтобы перестроиться. Именно надежды на создание справедливой финансовой системы, построенной на децентрализованной валюте, которым являлся до определенного времени биткоин и подогревали интерес к криптовалютам. Но на сегодняшний день вполне понятно, что от обещанных равных прав и возможностей не осталось и следа. Сегодня биткоин является не альтернативой, а аналогом доллара США, но с эмиссионным центром в другом месте. Федеральную резервную систему заменили крупные майнинговые пулы, управляющие правилами игры для всего сообщества. Именно в этом причина великого криптокраха 2018. Как его назвал обозреватель Bloomberg, минус 80% составило падение рынка криптовалют валют в этом году. Впрочем, сама технология блокчейн, безусловно, революционная и за ней будущее. И на данном этапе происходит новый виток развития блокчейн-технологий, и не только финансовую систему ждут перемены. Вполне возможно, что появятся целые блокчейн-государства, где помимо финансовой будут построены на блокчейне и другие системы. Например, регистрация земельных участков или движимого и недвижимого имущества. А инвестиции на госпрограммы будут собираться с использованием смарт-контрактов для финансирования реального сектора экономики. Ведь технология блокчейн может внести в устройство государства недостающую прозрачность, открытость, справедливость и как результат доверие населения. У форка биткоина новый хозяин. Два пула установили контроль над более чем 50% общего хешрейта сети Bitcoin Cash. И сохраняется вероятность того, что Bitcoin Cash, который в свое время откололся от биткоина, сам окажется разбит на две отдельные цепи. Но проблема даже не столь в узурпации власти, сколько в том, что идет борьба за криптовалютного динозавра. Ведь исходный код криптовалюты – это правило, и у правила биткоина есть принципиальная ошибка, которая и приводит со временем к узурпации власти, когда крупные пулы, имея власть, меняют правила для всего сообщества. Бороться за криптовалюты с устаревшей технологией бессмысленно. Сегодня необходимо создать криптовалюты нового поколения, исходный код которого не допускает последующей централизации. Биткоин в добыче в 20 раз дешевле, чем золото. Такой вывод сделал из подсчетов инвестор из Panda Analytics, назвав еще раз первую криптовалюту цифровым золотом. Однако такое сравнение сродни подсчету затрат на написание книги и ее сжигание. Ведь майнинг биткоина – это работа впустую. Добытое золото используется не только в качестве финансового накопителя, но и в сложных медицинских и прочих приборах, которые укрепляют прогресс. В таком случае цена на добытый ресурс определяется стоимостью его добычи. А цена биткоина не зависит от стоимости добычи. Это биржевые спекуляции. А те функции, которые изначально закладывались в биткоин, можно сегодня осуществлять без невероятных затрат электроэнергии, которые необходимы для майнинга. Кроме того, криптовалюты нового поколения, которые уже пришли на смену биткоина, дают большую скорость. У них больше пропускная способность и ниже комиссия. И за такими криптовалютами будущее. Продолжает развитие сообщества криптовалюты призм. С нами на связи Максим, который расскажет нам о новой платформе, которая предоставляет обмен качественных товаров на монеты призмы. Здравствуйте, Максим. Расскажите о представленной площадке, с какой целью она создана и каким образом будет функционировать. Всем доброго дня, на связи Максим Штыпюк. Как нам известно, последователей Призм с каждым днем становится все больше. И многие из них из нас могут приносить пользу друг другу. Кто-то из нас является профессионалом в оказании той или иной услуги, кто-то является владельцем определенного качественного товара. Именно поэтому платформа была создана для того, чтобы все последователи Призм, которые есть сегодня у нас, могли... Очень легко в одном месте находить друг друга и обмениваться теми ценностями на призм. Часть товаров будет размещаться ссылкой на производителя напрямую на площадке. Также будет размещена часть товара напрямую от платформы, так как мы имеем договоренности с людьми, предоставляющими товар. Уже сейчас вы можете выбрать, в принципе, из большого каталога разные товары, уже предложенные сегодня последователями. Также варианты качественной брендовой одежды от э, самого призм. Кто может предоставить свои товары для данной площадки и что для этого необходимо? Для данной площадки разместить свой товар, в принципе, или услугу может абсолютно каждый последователь призм. А для этого ему достаточно заполнить форму на сайте или в группе ВКонтакте, так как мы продублировали, и указать всю необходимую информацию в той форме, которая там предоставлена для уточнения деталей предоставления товара свяжется менеджер, чтобы также для нас было очень важно обезопасить наших клиентов, чтобы качество товаров и услуг было на высоте. у нас с самим предоставителем товара будет определенный выстроен процесс так чтобы мы четко понимали, что те товары и услуги которые предоставляются для последователей призм, они соответствуют и качеству и заявленной форме в принципе которую предоставляет человек. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы передовой криптовалюты Призм И разделяете ли идеалы международного общественного движения CWT? Знаете, вот я люблю этот образ очень. Призм это, с одной стороны, еще полтора годовалый ребенок, а с другой стороны, это очень мощный ребенок, потому что он, он даже гениально мощный, он полностью соответствует тому инструменту, которого, который нам необходим для достижения нашей цели как частной индивидуально для человека, так и глобально для всего, в принципе, человечества. Этот инструмент, он наточен, он позволяет быстро достигать своих целей, закрывает многие потребности. Я вот сколько уже, получается, практически год использую этот инструмент и до сих пор делаю открытия, которые просто доставляют мне такой восторг о том, насколько он универсальный, этот инструмент, применение в жизни и так далее. Для предпринимателей, точно так же, как и в принципе, для рабочего класса, трудяк или бизнесменов. Интересный инструмент, который открывает возможности выхода на новый рынок, а становиться единственным, становиться уникальным. И те а, законы, которые есть в старой экономике, в принципе работы ее, они здесь работают совершенно по-другому. Их нужно выстраивать, и можно уже сегодня это делать, потому что у нас... Для этого есть все, в принципе, это призм и само а, наше отношение к сегодняшнему дню и те вещи, которые мы можем глобально изменить в отношении к этому миру. А, инструмент призм очень к этому подходит. Я даже раскрою секретом, буквально, меня это тоже, мне доставило это восторг. Мне буквально три дня назад даже снился сон, как примерно четвертое поколение моих детей. Использовала те кошельки, которые есть сегодня у меня в том виде, даже без добавления каких-то новых возможностей Спасибо, Максим! А наш выпуск продолжает обзор событий сообщества «Призму» Так миллионников, это как Питер, Казань, ну, перспективы у нас очень интересные, будем двигаться дальше Лидеры Призмы уверены, что такое продвижение будет максимально продуктивным в замкнутом пространстве лифта, о чем уже свидетельствует позитивная статистика. Этого количества за 10 дней у нас посещаемость больше тысячи, то есть на сайт Призма.чеш.точка.ком и то есть ну, здесь тут эффект виден на глаза, то есть с помощью Яндекса метрики и других способов мы вот так рассчитали, посмотрели, причем население такое достаточно интересно это 35-40 позитивная криптовалюта есть много отзывов хороших люди допустим рассказывают что где-то уже можно ей расплачиваться что это является огромным плюсом как бы для обычных людей то есть кино зашел купил билет за призму где-то в ресторане купил чашку кофе это просто замечательно Информационный сайт как площадка для общения. Представлена новая информационная площадка PRISM – PRISM Team. Это децентрализованная площадка, схожая с хорошо известным порталом PRISM Club. Однако на новой площадке добавлена возможность общения. Здесь активисты могут сами размещать новости. Площадка уже действует, на данный момент на сайте идет регистрация. Набирает обороты международное общественное движение Change the World Together в Турции. Лидеры CWT регулярно проводят конференции и форумы, детально излагая и активно продвигая идеи справедливой финансовой системы. Одно из таких мероприятий состоялось на прошедших выходных, а также рассказывая о действенном финансовом инструменте для достижения этих идей. Таким инструментом бесспорно является передовая и поистине децентрализованная криптовалюта PRISM. Участники форума рассказали о преимуществах PRISM перед другими криптовалютами. Вопросов без ответа не осталось. Это все на сегодня. Мы желаем миру процветания, здравого смысла и как результат успеха активистам и участникам международного общественного движения CWT, пользователям передовой криптовалюты PRISM. Вместе мы действительно сможем изменить мир, сделав его не идеальным, но чуточку лучше. Оставайтесь с нами. До скорых встреч.